Добрый вечер, это программа «После новостей». Меня зовут Илья Зайцев, мы работаем в прямом эфире и продолжаем тему сегодняшней акции протеста перевозчиков и перспектив тарифы, и стоимости... Бензина и дистоплива у нас в студии сегодня Виктор Сидоров, заместитель председателя Ассоциации коммерческих перевозчиков. Добрый вечер. Здравствуйте. И Егор Фролов, координатор Федерации автовладельцев России по Красноярскому краю. Добрый вечер. Добрый вечер. А, Виктор, первый вопрос вам. И мы слышали этот вопрос от э, наших зрителей. А в чем виноваты пассажиры? Почему в итоге пассажиры, которые тоже страдают от э, высоких цен на бензин, платя э, за продукт и за многое другое, должны страдать из-за вашей акции протеста? Согласен с вами, что население и пассажиры, в частности, страдать не должны. Но нужно отдавать себе отчет, что если не будет никакой реакции со стороны того же населения, перевозчиков, всех категорий граждан и бизнесменов, которые, которых это коснулось, и сельхозпроизводителей и прочее, то... Акцизы действительно с 1 января еще будут повышены в полтора раза, и ну, топливо еще больше вырастет. И, соответственно, все подорожает. Мы, мы понимаем, что э, забастовки транспортников э, по всему миру вызывают бурю э, негодования, но мы, хочу заметить, для того, чтобы в мороз не встать вообще, сейчас пока еще тепло, на 5-10 минут решили приостановить, для того, чтобы обратить вообще на проблему внимание. И, и край, и город в силах что-то с этим сделать. У нас есть конкретное предложение. Понятно, что все идет с федерации, но край тоже готов вмешаться, я думаю. А, а Егор, а вы как расцениваете вот эту, эту акцию? Это действительно крик о помощи или попытка в том числе повлиять на чтобы поскорее утвердили тариф, о котором? перевозчики говорили. Ну, с точки зрения вообще, если переводчики, как вы думаете, что намекают на то, чтобы побыстрее утвердить тариф, я думаю, в большей степени они хотели заострить внимание на то, что все-таки действительно терпеть уже некогда, ну, потому что рост цен на то же дизельное топливо очень резко скаканул, и мы буквально в вашей студии еще в начале лета с Алексеем Михайловичем Клешко обсуждали этот вопрос, а что будет, да, вот сельское хозяйство, вы как в законодательном собрании предоставили дотации еще на 100 миллионов рублей для того, чтобы там, только посеять пшеницу. Перевозчики тоже об этом говорят, о том, что, ну, нам скоро уже не на что будет перевозить, да, и мы можем не поехать. А если говорить о том, что вот прошедшая акция на прошлой неделе, которую, ну, я тоже снял, поопубликовал, там, как простояли пять минут, данное видео я отправил в Федерацию автологических России Главное управление, на что некоторые регионы готовы поддержать тех же перевозчиков и провести всероссийскую акцию протеста, но, к сожалению, в Москве такая акция ну, не получит популярности, потому что ну, там совсем другой мир, другие зарплаты и людей устраивают эти цены. А с точки зрения регионов, действительно, да, и у нас и метро нету и неизвестно, когда оно появится и появится ли оно вообще. И мы передвигаемся на общественном транспорте, и последний рейд тех же муниципальщиков, которые мы проводили, там 2009 года автобусы все ржавые, разбитые, сиденья все разбитые при условии, что они сейчас попросили еще больше субсидий, да, и у них существует там якобы программа по улучшению, они почему-то не поддерживают, никто не видел, да, которую никто не видел, там заложено обновление двух автобусов на 2 миллиона в год, ну и неизвестно, какие автобусы можно по миллионам рублей... все остальное, чтобы продолжать... Да, и они, и они не поддерживают, к примеру, тех же частников, потому что им без разницы, сколько будет стоить топливо, потому что они вот попросили почти 800 миллионов рублей субсидий якобы на незагруженные автобусы. И пусть они будут говорить, что якобы и частникам что-то передают, Ну, вот можно спросить участников, а им-то передают какие-то субсидии У меня, меня это. в этом плане другой вопрос. А вот сейчас для понимания, а маршрутчики где заправляются? Потому что мы же видим, что Происходит, что есть крупные сети, федеральные, которые держат цену, а при этом там, более мелкие продавцы говорят, что ну, невозможно по таким ценам продавать, потому что это оптовая цена. Дело в том, что понимая, что рост цен на внутреннем рынке неизбежен, с 2009 года, если не ошибаюсь, введены вообще акцизы на внутренний рынок. Раньше были только госпошлины на экспорт, и сейчас тенденция такая идет последние годы, что госпошлины на экспорт уменьшаются, а акцизы на внутренний рынок уже в пять раз превышают. Таким образом, имеется в виду налоги на экспорт, таким образом, действительно, в стране создается дефицит, и выгоднее торговать на экспорт. Вот. Ну, понятно, что внутренний рынок, если будет, будет повышение, это будет вести ну, к обнищанию, грубо говоря, населения, но э, наша-то позиция такая, что акцент для пополнения бюджета должен быть сделан именно на экспорт, то есть госпошлины на экспорт должны расти. А акцизы, они вообще вряд ли уместны. Но мы же понимаем, что даже если предположить, что законодательное собрание или губернатор выйдут с такой инициативой, согласование этого документа будет длиться годами. Просто годами этот документ будет лежать в каких-то кабинетах в Москве, и к нему мало кто обратится, потому что крупных игроков, там, Роснефть, Газпромнефть, их вообще Красноярский край не интересует. В этом плане вопрос, а что, что вам делать? Вы сейчас где заправляете? Посмотрите, вот мы заправляемся у индивидуального предпринимателя, известного в городе, Игоря Старостина, значит, который заправляет вообще многие предприятия. Кто-то заправляется но, э, в других местах, но нет ни одного предприятия, которое заправлялось бы в «Газпром нефти, потому что там вообще э, нет такой политики заправлять э, ну, предприятия, они не ищут, у них есть э, заработки ну, с другими способами. И смысл в чем? У нас есть договора на руках, которые действуют там на год, как правило, и пролонгируются. Если мы даже захотели бы, сейчас ситуация такая, что на заправках «Газпромнефти» дизельное топливо стоит намного дешевле, чем заправляются автобусники. И мы не можем взять и пойти заправляться на заправку допустим, «Газпромнефти». И даже не только потому, что там очереди, не хватит инфраструктуры, Пистолетов и прочее, да и они не возьмут, как бы за безнал. Я думаю, мы в прошлые годы пытались прознодировать эту тему. Там очень сложный маркетинг и сложно туда вообще попасть. Мы Поэтому знаем. мы заправляемся и у других операторов. А, Егор, вы перед эфиром рассказывали про тот опыт заправки, который существует да. у одного из перевозчиков. Ну, я в первую очередь соглашусь что действительно у нас, к сожалению, наша страна, проигрывая на внешнеэкономическом рынке, да, отыгрывается на нас с вами внутри. И вот нам, как автовладельцам, ну, очень это режет как-то и по карману, и вообще многие автовладельцы голосуют своим кошельком и едут заправляться там, где подешевле, естественно, это экология, это и состояние личного автомобиля. А вот этот случай как раз про то, что один из тоже перевозчиков мне сказал, что они ранее приезжали на Ачинский НПЗ и видели ценник ровно такой же, как продает на сегодняшний момент Роснефть в районе Солонцов. Когда они спрашивали, а можно мы тогда от, от вас возить не будем, потому что транспортное очень дорого стоит, для да. того, чтобы привезти, да, это увеличивается стоимость дизельного топлива. И будем непосредственно у вас на заправке. на Они сказали, у нас заправки это розница, завод это опт. Вот хотите Здесь покупайте оптом и хотите э, приезжайте на заправку и каждый автобус заправляете. Сейчас можно наблюдать, как утром там стоит один человек с карточкой и каждый автобус заправляет отдельно. А, Виктор, ну, а вы, вы понимаете, видимо переводчикам просто не повезло, потому что ровно на этом месте, когда в Красноярске происходили масштабные изменения с закрытием маршрутов, сидел руководитель Департамента транспорта и говорил, вот, мы сейчас оптимизируем, и, и все будет нормально. И тариф не придется повышать, и перевозчики будут работать в плюс, и никто не будет работать в убыток, и все будет нормально. Люди позлились, потерпели, вроде бы даже привыкли, а сейчас раз, и, и бензин подорожал. Как, как, как попытаться людям объяснить, что, почему они должны а, платить больше? Илья, я считаю, вообще позиция... Настраивание одних категорий граждан, красноярцев, против других, она вообще неправильная. Нужно попытаться что-то сделать. Если эти решения при, приняты были неправильные, с нашей точки зрения, решения приняты, приняты были на уровне федерации, когда, ну, как обычно, не вместо нормального регулирования государственного угу. какие-то договоренности, то Путин договорился, то Набиуллина сейчас договорилась, ну договорились, они держат они розницу у себя на заправках, но при этом они повысили оптовые цены, ведь они же продают топ там в наших же регионах топливо дизельное и бензин. Но и львинная доля вот этих частников, которые по городу доминируют в принципе, они оказались тоже в такой ситуации. И не антимонопольное ведомство не правительство края пока никак на эту ситуацию не, отре... не отреагировало. Ведь это... Дизельное топливо это все, понимаете? Я это... Вот как раз заговорили про реформу, и угу. действительно, ведь именно ну, грубо говоря, так сказать, перед летом до выборов эту реформу попытались сделать. Причем я знаю, что, допустим, поменяли, к примеру, 10 да, маршрутов, какие-то вообще убрали. В планах было вообще 40 маршрутов изменить, изменить их схемы. Но, к сожалению, перед выборами затихли. Всем нам, как общественности, пообещали, вот приедет научно-исследовательский институт, все проанализирует, сделает, вот в сентябре вы выступите, вот как я перед депутатами городского совета выступал со своими предложениями, комплексного подхода. Мне пообещали в администрации города, что выступишь перед научно-исследовательским институтом, если они тебя услышат, да, действительно будем тогда заниматься с научно-исследовательским институтом, который у нас, к сожалению, только в Москве находится. И тогда, ну, может быть, что-то у нас получится. Сейчас мы этим заниматься не будем. Приедут в сентябре. Уже сентябрь прошел, уже октябрь прошел. Про транспортную реформу, грубо говоря, в администрации все забыли про научно-исследовательский институт забыли. И действительно, да, может быть при оптимизации маршрутов, потому что у нас и город расстраивается, и спальных районов много, угу. да, там Черемушки, Солнечный. И никто этим, к сожалению, у нас в администрации не занимается. А, Виктор, а, не могу не спросить. А, вот предложение, которое вы озвучиваете, которое можно принять на федеральном уровне, понятно, что оно не будет принято ни в течение месяца, ни в течение двух. А, в этом плане, по вашим оценкам, при нынешней цене и перспективах роста цен, в январе. Каковы перспективы перевозчиков вы видите? Если тариф не повышать, или тариф повышать? Знаете, в любом случае нам последние годы тариф повышают раз в три года. За последние три года топливо поднялось на 12 рублей, что составляет примерно 63% на сегодняшний день. Естественно, как до какого бы размера тариф сейчас не поднялся, но реально он все равно будет заведомо убыточен для большинства перевозчиков. Поэтому пока вот администрация города, в частности, пытается спасти хотя бы то, что она может спасти, муниципальный транспорт, mm -hmm. пытаясь увеличить дотации на 150 миллионов. Но участники, как обычно, будут выплывать, как-то экономить э, на свой страх и риск, отвечая перед коллективами и перед налоговыми органами. Не знаю, как. Спасибо большое. Спасибо нашим гостям. Напомню, что сегодня в студии программы «Пост новостей» обсуждали даже не сложившуюся ситуацию с акцией протеста перевозчиков, а с ценами на бензин, которые к этой акции протеста привели. Понятно, что можно по-разному относиться к этой акции протеста, но очевидно одно – власти необходимо сесть за стол переговоров с перевозчиками. Иначе они в какой-то момент могут просто прекратить свою работу. А бюджетных средств на все муниципальные предприятия не хватит. Это была программа «После новостей». Увидимся с вами завтра. Хорошего вечера.